Всем привет! Сегодня у нас льет дождь, но мне повезло, и я еду работать в ангар. Доехал я до объекта. Сейчас посмотрим, что я сам Вам покажу. Вот что мне помогло, что делают. А что-то делают, что-то обслуживают, что-то меняют. Ну, хорошо. Какой интересный мини-кран. Две тонны, полторы тонны, 0,5 тонны, что отработали на заводе продмаш больно там ничего интересного не снимать там нечего что-то делали копошились наверху так я и не понял чё что. что было интересно заснял показал Если вам все-таки понравилось видео ставим лайки не понравилось дизлайки всем удачи